Друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. В этом видео хочу поделиться результатами проекте Не работа и также рассказать о тех обновлениях, которые уже появились на сайте, и в ближайшее время эти разделы будут заполняться. Также покажу, как быстро выводятся отсюда деньги. Ну, давайте начнем. Для тех, кого этот проект заинтересует, под этим видео будет находиться ссылочка на специальную воронку, которую я своим партнерам отдаю абсолютно бесплатно. Там есть уроки по трафику, уроки по правильному ведению бизнеса для того, чтобы вы получали такие же результаты. Опять же хочу сказать, такие результаты, как у меня, будут у вас не сразу. В любом случае, вам нужно будет собирать базу подписчиков. Для того, чтобы собрать, я вам даю готовый инструмент, который имеет 80% конверсию, то есть, каждый восьмой человек подписывается и, соответственно, принимает какое-то решение: там, регистрироваться или нет. В общем, покажу свои результаты. Я думаю, они вас впечатлят, потому что данные результаты возможны только в том случае, если вы работаете с воронками продаж. Та воронка, которую вы получите. Они в среднем стоят такие воронки от 5000 рублей и выше, бывают и 30, и 50, да, все зависит от э, контента, да, и так далее, от наполняемости. Но в среднем такая воронка стоит где-то около 5000 рублей. Вы от меня ее получаете абсолютно бесплатно, и в ней уже встроено э, несколько источников дополнительного дохода от рекламных сетей, от, соответственно, там разных сервисов и так далее. В общем, забирайте воронку, она будет под этим видео, и давайте перейдем к обзору. Итак, что у нас здесь, во-первых, появилось, да? Здесь появилось два раздела. Это бизнес-тренинги. Скоро здесь появится видеоблог для бизнеса и взрывной трафик, да, будет курс. То есть вы сможете используя данные разделы научиться правильно привлекать трафик, правильно вести бизнес и так далее. И также появился раздел бонусы от партнеров, как я и говорил, мы решили сделать коллаборацию с компанией «Не работа» и добавили сюда свой сервис, на котором в принципе люди и создают воронки, за счет этого сервиса собирают подписчиков и, в общем, автоматизируют большинство процессов в своем бизнесе. Так вот, появился конструктор Solus Page, он будет в ближайшее время за активацию первого уровня будет доступен тариф VIP на один месяц. Тариф VIP стоит 350 рублей у нас в месяц, но он дает неограниченные возможности, то есть вы сможете там и покупать и продавать шаблоны там, и неограниченное количество доменов создавать. В общем, вот такой вот бонус от компании Freedom Technology будет доступен уже в ближайшее время. Что касается моего дохода на данный момент я заработал 335 645 рублей. Основной доход, конечно, пришелся на 15 число, вот если здесь посмотреть, то было заработано, как раз вот старт проекта, был 197 690 рублей. Если взять вчерашний день, то мой заработок составил ну, всего лишь 15 тысяч рублей, но для кого-то это, э, так скажем, весомая сумма, да? у кого-то зарплата сейчас 20-25 тысяч в месяц. В принципе, вот такие вот доходы за один день. Сегодня пока что поступило 5000 рублей, ну еще, как говорится, не вечер. То есть, я думаю, до вечера, соответственно, я минимум заработаю опять же 15, а то, может быть, и больше тысяч. Итак, давайте <coughs> посмотрим еще на команду, потому что не только я добился каких-то результатов. Зайдем в раздел «Лидеры». Здесь вы видите, соответственно, меня. Я второй человек в компании сейчас. Далее мы видим это мой тоже партнер вышестоящий и если спуститься вниз, вот тоже мои партнеры, это Влад Максеев, Алекс, Влад заработал 159 тысяч, Алекс заработал 142 тысячи, есть какие-то партнеры, которых я не знаю, да возможно они тоже находятся в моей команде, вот но по крайней мере сейчас покажу тех, кого я точно знаю. Тех, кого я точно знаю, сейчас пролистаем, посмотрим. Вот, например, Сергей Журавлев, также да, то есть мой партнер, потом идем дальше. Виктор Усольцев, пожалуйста, тоже заработал 37 тысяч. По-моему, вот тоже человек из моей команды, могу ошибаться. Вот, ну, в общем, есть партнеры, которые зарабатывают ну, достаточно большие суммы денег. Вот, пожалуйста, еще один партнер, 34 610 рублей. Uh, ну и так далее. То есть есть очень много людей, которые здесь заработали уже вот за первую неделю больше 20 тысяч рублей. Да? Кто-то больше 50, кто-то больше 100 тысяч рублей. В общем, такие партнеры присутствуют. Они, uh, так скажем, абсолютно, uh, так скажем, разные. Да? но ну, В плане того, что есть какие-то новички, есть кто-то не, не новичок. Да? Но люди зарабатывают и получают вот такие чеки, да, то есть это вот то, что вы можете увидеть в лидерах. А, давайте <coughs> покажу, как выводятся деньги. Зайдем на мой PR кошелек, вот он, он. Сейчас мы посмотрим на PR кошельке у меня 1000 рублей на данный момент и если зайти в аккаунт и нажать вот финансы, соответственно баланс и вот здесь вот я Нажимаю сумму, у меня 19 890 рублей накопилось, 19 890 я и вывожу. Будет небольшой процент браться. Платежные системы, нажимаю вывод, подтверждаю. Все, успех. На балансе 0. если мы зайдем на пейер кошелек, обновимся. Все, пожалуйста, деньги пришли. Здесь вот можно посмотреть вот 19 330 рублей. То есть, ну, с небольшой комиссией. Соответственно, открываем. Вот, пожалуйста, пришла выплата. 19 тридцать рублей, выплата с бизнес-игры. Все моментально, все быстро. И, в принципе, на этом я хочу свое видео завершить. Если вам. Интересно научиться зарабатывать деньги через интернет, если вы хотите получить готовый инструмент, готовую воронку, посмотреть, как привлекается трафик, то есть вы можете это получить абсолютно бесплатно. По ссылке ниже данного видео будет специальная страничка, где я показываю, как я заработал в первый день еще тогда 42 тысячи рублей. В общем, если вам это интересно, присоединяйтесь к нашей команде и зарабатывайте вместе с нами. На этом все. С вами на связи был Евгений Иванин. Если видео было полезно, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что я часто выпускаю какие-то обзоры, видео и так далее. В общем, присоединяйтесь. Всем счастливо и пока-пока.